Здорово, Apple Finder у микрофона. И какой бы классный, инновационный, стабильный, привлекательный не была бы iOS 11 с точки зрения функционала и возможностей, и как бы не говорило большинство пользователей iPhone 5S, iPad Mini третьего поколения, мол, эта прошивка работает классно, стабильно и все такое. Все равно даже мой iPhone 7 Plus, я уже демонстрировал это тебе и твоим друзьям, что он все равно чутка подлагивает, не сильно, но все равно какие-то тормоза есть и работает этот самый топовый на данный момент флагман компании не так хорошо как хотелось бы. Если после установки iOS 11 бета твой девайсик начал активно подлагивать, то все что я настоятельно порекомендую сделать тебе и твоим друзьям – жесткую перезагрузку либо же hard reset. Думаю как сделать hard reset ты и без меня знаешь, но если же нет, то смотри, все крайне просто – зажимаешь клавишу домой и блокировки до тех пор пока экран твоего яблофона или яблопланшета не погаснет. После того как экран погас, убираешь по палец к клавишу home и при этом продолжаешь держать клавишу питания либо же блокировки до тех пор пока не появится яблочко и все появилось яблочко убираешь пальцы вообще со всех клавиш и ждешь пока твое устройство загрузится в нормальном режиме. Далее после перезагрузки идешь в настройки, заходишь в раздел основные, универсальный доступ и ищешь пункт который называется уменьшение движения и вместе с ним включаешь тумблер рядом с одноименной функцией. Твой смартфон или планшет будет выглядеть крайне непривлекательно без этих всех красивых анимаций, но а что поделать, ведь они действительно тормозят в каком-то смысле производительность и работоспособность твоего устройства, а так ну хотя бы попытаешься улететь на нем в космос. Оперативная память – это основная составляющая производительности почти для каждого устройства, будь то смартфон или планшет. Шторка с виджетами, к сожалению, этот параметр довольно-таки сильно убивает на наших с тобой iPhone или iPad. Для того, чтобы эти самые виджеты не расходовали оперативную память, все, что тебе нужно сделать, открыть шторку с виджетами, нажать на кнопочку изменить и после этого убрать из шторки все самое не и оставить только необходимые. У меня, например, на iPhone 7 Plus 3 гигабайта оперативной памяти, поэтому я смело могу оставить 3-4 виджета вообще без каких-либо проблем. Если у тебя iPhone 6 и ниже, то соответственно лучше оставить один, ну максимум два виджета. Очистка оперативной памяти также важна, но, казалось бы, на iOS сделать это никоим образом нельзя. А нет, друг мой, оказывается, более чем можно. Для того, чтобы очистить оперативную память на твоем iPhone или iPad с iOS 11 на борту, все, что тебе нужно сделать, это зажать клавишу питания и ждать до тех пор, пока не появится ползунок для выключения устройства. После того, как он появился, убираешь палец с клавиши блокировки и начинаешь держать до победного конца клавишу Home, после чего эта самая шторка с ползунком должна благополучно пропасть, но при этом оперативная память твоего устройства очищает. И твой девайс, по идее, должен работать гораздо быстрее и шустрее. Ну вот в принципе и все, благодаря этим четырем магическим способам я действительно ускорил, например, работу своего iPad mini третьего поколения и я всячески жаловался, мол прошивка работает на нем крайне нестабильно, но благодаря этим самым опциям, которым я применил и о которых рассказал тебе и твоим друзьям в сегодняшнем видео, планшет стал работать, но не настолько прям быстро, но все равно прирост производительности Появился и это реально заметно. На сегодня это все. Не забывай делиться этим видео со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. Ну и также не забывай про подписку на канал и лайк под этим видосиком. И обязательно нажимай на колокольчик, для того чтобы не пропустить самые свежие видео канала Apple Finder. До скорого. Пока.